Самый популярный вопрос. Какая погода в мае в Турции? Если интересно, оставайтесь в видео. С вами Елена Цыгановки, агентство Турбанжу. Я сейчас в Турции на дворе у нас 27 мая, то есть это уже конец мая. Уже захожу прямо в море. Я сейчас в Анталии. На улице до 30 градусов. Уже немножко подгорели даже. Упались. Была удивлена, так как считала, что в это время уже полноценное лето, было у нас даже немножко пасмурно в первый день, потому как раз было комфортно загорать, но водичка довольно-таки теплая, градуса где-то 23-24, на улице с полным ходом можно загорать, как раз комфортно это и в обед, пока не настолько сильное солнышко, но все же стоит... Пользоваться кремом солнцезащитным и самый солнцепек быть в тени. Ну, предлагаю окунуться вместе. Нырять будем? А, вода классная. понравилось видео, было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, жмите на колокольчик, чтобы получать самые актуальные новости. С вами была Елена Цыганова и агентство Торманджоу. Пока! Колокольчик! Давай, уже ныряй!